Каждый сталкивался с этим. Исключений тут нет и у меня, и у вас такое случалось. Бессилие, злость и даже шок эти чувства переполняют, когда подводит бытовая техника. Поломки всегда происходят не вовремя. Бежать покупать новое? Есть более разумный выход. Сервисный центр «Ваш берег». Оригинальные запчасти. Инженеры с опытом более 10 лет. Бесплатный выезд и консультации. Звоните 229-99-37.